Приветствую всех! Давайте откроем учебник на 22-й странице и тема сегодняшнего урока «Игра пьесы по фразам и предложениям». Для фраз нам понадобится страница 75 по 77 из дополнительных нот. Для начала давайте споем фразу очень быстро, на одном дыхании, разрешая динамические и темповые изменения. Как видите, первая фраза состоит из трех мотивов, и первый мотив отмечен красной лигой более важной. Теперь сыграем фразу, опять без звукового представления. Фокусируемся только на интонации фразы, играем очень быстро для того, чтобы было легче охватить весь блок. И, наконец, играем фразу, контролируя звук и время, а, играем со звуковым представлением без замедления. Давайте позанимаемся вместе над первой страницей. А, однако вам необходимо завершить таким образом всю пьесу. И к концу этого видео я сыграю всю пьесу по фразам и затем по предложениям. Со звуковым представлением. Спойте по фразам. А когда поете, не останавливайтесь после каждого мотива, как вы делали в предыдущем уроке о мотивах. Берите время только в конце каждой фразы. Затем посмотрите вперед на следующую фразу, представьте ее структуру ясно для себя, где главный мотив, где второстепенный. И начните новую фразу с нулевой энергии. И если нужно, подыгрывайте себе, чтобы петь более-менее чисто. Oh, oh. oh, oh, oh, oh. oh. Играйте без звукового представления, фокусируясь только на интонации. И точно так же, как и в пении, не останавливайтесь после каждого мотива. Полностью выдыхайте, как бы вы выдыхайте после каждой фразы. Представьте следующую э, фразу четко и начните ее с нулевой энергии. Также старайтесь играть достаточно скоро, для того, чтобы ясно почувствовать волну фразы. Качество игры значительно спадет здесь, но поскольку это не приоритетно в данном случае, э, все в порядке. Потерпите. И теперь играем со звуковым представлением, гармония, динамика, баланс, движение звукопрессанды, все на месте, как обычно. Итак, это конечный результат игры всей пьесы по фразам со звуковым представлением. Перейдем к предложениям. Для этого нам понадобится 78 по 80 страницы с дополнительных нот. Такой же принцип, как и во фразах. Сначала споем все предложения достаточно быстро, скрещенно, замедлением. И не забывайте петь на одном дыхании. Это очень важно. И если вы взгляните на страницу, предложения будут разделены вертикальной синей линией. И на самой первой строчке так получилось, что одна фраза приравнялась к одному предложению. Так что первая фраза здесь будет также первым предложением. И поскольку мы уже занимались над этой строчкой во фразах, давайте начнем сразу со второй строчки. Начнем со второго предложения. Споем. Сыграем предложение без звукового представления, фокусируемся только на интонации предложения. И теперь играем Представляя звуки. Играйте как можно быстро. как можно быстрее. И давайте позанимаемся только над первой страницей вместе, но вам нужно завершить таким образом всю пьесу. Спойте каждое предложение. Опять, к концу видео я сыграю всю пьесу предложением, так что вы увидите. Не останавливайтесь после каждой фразы, только в конце предложения. И как обычно, полностью как бы выдохните в конце предложения. Посмотрите на следующее предложение, ясно поймите его структуру и начните следующее предложение с нулевой энергии. И подыгрывайте себе, если необходимо. А uh, uh, может быть it's даже it's быстрее. It's uh. It's uh. It's uh. И не обращайте внимания на чистоту пения. Теперь сыграем без звукового представления, все то же самое, как в пении. Старайтесь сыграть достаточно быстро, чтобы охватить все на одном дыхании, почувствовать одну волну предложения. <laughs> Let's go Теперь сыграем, добавляя звуковое представление, тембр, гармония, динамика, баланс, движение звука, глисанда, все как обычно. И это итоговый результат игры всей пьесы по предложениям со звуковым представлением.